Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем объект строительный, уже с данный дом. Осталось несколько квартир, буквально однокомнатная и двухкомнатная. Сегодня мы смотрим с вами двухкомнатную квартиру от застройщика. Проходит ипотека с господдержкой, дом готов. Люди уже въезжают, заселяются, делают ремонты. Вот он. Пошлите посмотрим к саму квартиру. Это холл с лифтами. Два лифта отисовских, работают уже, запущены. И тут первый этаж. Вот такая внутренняя отделка помещений. пойдете свою квартиру. Двухкомнатная квартира на две стороны дома. Дверь довольно-таки массивная, хорошая. Замены не требует... Предчастовая отделка внутри помещения. С этой стороны у нас получается большая комната 17 квадратных метров. Выполнена хорошая стяжка на полу без трещин. И качественная предчистовая. Окна врезанные. На эту сторону у нас санузел раздельный. Здесь ванная комната 4 квадратных метра. Здесь туалет 1,5 квадратных метра. В эту сторону комната зала. Здесь порядка 19 квадратных метров. Коридор 6 квадратных метров. и кухня. Кухня 8,5 квадратных метров. Вот такая. С кухни выходит балкончик. Квартира расположена на первом этаже. Ну, закрыты окна, дети во дворе играют, шума абсолютно никакого нету.